Упражнение про то, что как сказать в нем, в ней. Вот фихи и фиха. У нас был одиннадцатый урок, текст. И из этого текста мы должны вот, изучать, как сказать на арабском в нем и в ней. Мен фиха Кто в этом доме? Фихи хамидун. В нем есть хамид. ФИ означает «внутри», «вы». А ХИ, то есть он в нем, относится к дому. Из-за того, что дом в мужском роде, мы говорим «фи», «хи». А если дом был бы, была бы в женском роде, мы бы сказали «фи», «ха». Почему? Например, «МАДА, что филхакибати?» «МАДА, филхакибати?» «Что в сумке?» Мы говорим «в ней моя книга». «Фи», «ха». Фи остается внутри означает, а вот ха будет уже в женском роде. В ней. Китаби. Моя книга. Вакалами вадафтари. Фи ха китаби. Вакалами вадафтари. Мэн Фисеяра. Кто в машине? Фи ха уже в ней. ФИХА АБИ ВАУММИ ВААХИ ВАУХТИ МОЙ ОТЕЦ, МАМА, значит, МОЙ БРАТ И МОЯ СЕСТРА МАН ФИХМАСЧИДЕЛЬДЖАМИАТИ КТО НАХОДИТСЯ В МЕЧЕТИ УНИВЕРСИТЕТА АЛ-АН, СЕЙЧАС КТО СЕЙЧАС В, в МЕЧЕТИ УНИВЕРСИТЕТА МАФИХИ АХАД МА, отрицание. НЕТУ В НЕМ Никого, ахад, то есть ни одного человека, ахад, один, то есть ни одного нету, никого нету. Фи в нем, фи в мужском роде. Было бы в женском роде, мы бы сказали фи ха. Ма фи нету, фи в нем, а ма нету в нем, ахад, ни одного человека. Ман еще раз читаю, ман фи месжди «Ман фи хаذه лғурфа, фи ха-л-мудир». мудир «Кто в этой комнате?» «Ман фи «Кто в этой комнате?» Гұрфа – комната. «Фи ха – в ней». «Есть мудир». То есть директор. значит хи» – в нём, «фи в ней. Ульхамду